Я даже не знаю, сколько я сейчас могу пожать, потому что я себя искусственно каждый раз держу. Я специально себе цифру 200 сказал, что я больше не буду лазить. Я больше в нее не лазю. Не за того, что я не могу. Просто я посмотрел, проанализировал, как происходит все это у остальных атлетов. Как происходило остальные? Когда у них начались проблемы со здоровьем, когда у них начались травмы. Потому что я так считаю, что у каждого у нас есть какой-то вот резерв по запасу здоровья организма. Именно тот скелет, связки, суставы. Постоянная вот это вот. Использование его без отдыха, без реабилитации, оно постоянно, ну, вот, вот я думаю, это получается сколько, как раз вот, где-то с 15 лет, по это где-то 9-10 лет, и потом начинается проблема. Как машина нужно делать грандиозное того. Ну, чтобы э, дико не изорваться и не взломаться, я просто посмотрел, как это было у остальных там. Посмотрел, как Малан. Малан год не выступал, отдыхал, а сейчас ему сколько, ему 40 лет, а он в Троиборе до сих пор выступает. В Троеборье? С весами за 400, спина целенькая, здоровая, все, колени Просто посмотрел, разум сказал мне, что сейчас нужно просто вот Всю эту хрящевую ткань, все, топорно двигатель, аппарат, просто дать ему отдохнуть И все Но тяжело, тяжело себя сдерживать, как Ой, работаешь? Ну, очень тяжело, очень тяжело, без, безумно тяжело на самом деле Руки чешутся каждый раз